Ученые обнаружили, что астероид, который истребил 66 миллионов лет назад всех динозавров на Земле, вызвал цунами в Мексиканском заливе, высота которого достигала больше километра, а его воды проделали путь в полмира. Диаметр астероида составлял 14 километров, а его скорость достигала 43,5 тысяч километров в час, что в 35 раз больше скорости звука. После столкновения с поверхностью планеты оказались истреблены практически все динозавры и около трех четвертей всех существовавших видов растений и животных. Астероид также спровоцировал масштабные пожары, а дробление богатых серой пород стало причиной выпадения смертельных кислотных дождей и продления глобальной мерзлоты. И энергия от столкновения небесного тела с Землей, спровоцировавшая смертоносное цунами в 30 тысяч раз превышала энергию от землетрясения в Индийском океане в 2004 году, вызвавшего цунами, которое унесло жизни 230 тысяч человек. При столкновении с землей астероид оставил 100километровый кратер и поднял облако пыли в атмосферу, а спустя две минуты после этого поднялась стена воды, достигшая почти 5 километров в высоту.